Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Магевара. И добро пожаловать в новую часть по КВшечке на 13 ТХ Я сегодня буду играть другим миксом, просто имбовым а, Получится здесь 17 шахтеров, 17 хогов, 1 бэби дракончик, 5 целительниц, 4 шарика, 6 бомберов, 1 лучница Из заклинаний 2 хила, 2 рейджа, 2, 2 заморозки, 1 яд В КК у нас 1 лучница, 1 гоблин коварный, 1 шарик, 2 ети, рейдж и дирижабль по героям у нас получится все фуловое, кроме чемпионки. А, ну, потихонечку буду качать ее. Значит, по сразу карте. Переходим к карте. Я на десятом месте, меня забрали на 2 звезды. А мое зеркало забрал какой-то типочек второго. 2. Я не знаю, зачем он это сделал. В общем, давайте сразу же на девятую нападем, чуть-чуть выше моего. Но я уже здесь подготовил свой план, так сказать, нападения. Давайте сразу же начнем. Не будем тянуть. Я не люблю тянуть особо, поэтому ставь лайкосик и подписывайся на канал. Я просто сразу же начну атаковать. Значит, перед тем, как я зайду лучницей, я пойду держаблем. А, надо было сначала шарик скинуть, чтобы не было случайных ловушек. В общем, держабль должен здесь у нас обломиться и снести орел вместе с швырятелем, по идее. Так, найс, швырятель у нас, получится умирает. Плюс кака выманивается. Йети умирает. что там дает. Давайте внизу выпускаем, значит, к вместе с шариками яд для того, чтобы, ну, с ловушками случайно не, на, не нарваться. Выпускаем яд на мегаминьончиков. Королевка их почистит, я думаю. Надеюсь, она не откиснет. От Давайте Рэдж все-таки кинем, потому что, ну, мало ли, не хочется тратить способность все-таки. И заключается план в том, чтобы королева пошла именно в центр. К адской башне. А куда ты, пожалуйста? Нет, не сюда. Давайте выпустим дракончика, чтобы она пошла именно в центр. Здесь она так и сделает. Ну, елки-палки. Ну, у меня еще, смотрите, целительницы умирают. Какая же тупая квина. Ладно, давайте выпустим сверху королеву, короля. Получится, он будет на почистку. Главное заходом. Сейчас зайдем. Прожимается способность уже у квины. Два шахтера здесь слева на... Эту... Как она называется, я уже забыл. Короче, неважно. Выпускаем всех шахтеров вместе с Хогами. Сзади Вардена на земле и чемпионку. Давайте выкинем сюда Хилл, Рейджик. Ждем, пока у нас... Давайте заморозим вот этот швырятеля. Прожимаем способность Вардена, для того, чтобы спасти наших шахтеров от взрыва. Ратуша, Убираем шахтё... швырятеля. Найс. Nice. Сверху у нас прорывается король. Внизу почему-то у нас вообще уже ничего нет из войсков. Из войск... Шахтеры и все умерли я не знаю почему это случилось но если бы мне кажется королева пошла в нормальную вот этот отсек друг этого не случилось я бы забрал бы большинство построечек из вот, арбалет здесь по краям ну короче ладно здесь двушечка получается Давайте выпустим все уже не пригодится заканчиваем сражение ну, вообще бессмысленно мне кажется все давайте 84%, процента Да, бывают и такие случаи. Значит, ладно. Так случилось. Давайте запросим, какая, и скоро вернусь. Так, ребятки, э -э, все есть, подготовлено, все по максимуму забито. Кстати говоря, если хочешь заглянуть под прошлым видеороликом, я атаковал дракончиками, тоже брал на две звезды, э -э, но... Ну, как получилось, короче. Посмотри, если интересно. Так, давайте нападем на 11-ю ратушу. Да, вот именно эту я хотел. Здесь я тоже какой-то план себе напридумал. По-любому мы его заберем сейчас на 3 звезды. По превьюшечке вы уже догадались. Так, выпускаем... Сразу шарика, чтобы э, сработали ловушечки Но здесь их нет Выпускаем вместе с рейджем Дирижабль Получится, к вину забирают Главное нам швырятеля забрать Да, мы забираем Ну еще был классно орел Орел забирается Обалдеть просто Идеальный расклад, который я и хотел Плюс какие-то еще постройки Так, внизу выпускаем, значит, королеву Для того, чтобы почистить мегаминьонов. Скидываем на них яд Давайте еще целительница как-то криво скинул. Они сейчас просто миньоны будут бить мою целительницу, да? Ну да. Так, ну ладно. Я еще и криво скинул королеву. Она сейчас, как, как обычно, пойдет на правую сторону. Мне это вообще не нужно. Она сейчас пойдет бить сборщики Сиких варденов. Да, замечательно. Я даже и бэби дракончика случайно скинул. Бесполезного. Ладно, пусть идет. Шутается... По правой стороне почищает. Ладно, давайте сверху зайдем нашим королем. Будем почищать все постройки для того, чтобы нам зайти вместе с шахтерами и хогом. Думаю, здесь будет идеально просто. Потому что королева жива. С хилительницами уже, уже куда не шло. Так, и главное, чтобы король зашел вот этот отсек. Обалдеть, он реально туда заходит. Это все самое главное. И я хочу, чтобы он еще забрал плюсом ко всему шеврятеля. Так, пускаем всех шахтеров. Так, найс, nice. ребята, посмотрите У нас король забирает швырятели Это просто идеально Две, Два швырятеля уже убито. Выпускаем сюда хил Давайте рейджик туда еще кинем Выпускаем способность вардена Замораживаем адскую башню Чтобы наше квинание откисло Еще раз заморозим Шарики пригодились Просто идеально Мы сейчас заберем еще и адскую Так, пациенту давайте хил Так, ага Шахтеры просто вместе с Хогами живут, очень много их Здесь походу трешечка, ребят Здесь реально походу трешечка Квина жива, Варден жив, чемпионка жива, просто идеально Наконец-таки я трешечку забрал на КВшечке Все-таки есть Порох Порховница, давно не атаковал, но все-таки есть скилл Я <laughs> каким-то образом забрал Понимаете, я просто один раз всего лишь в чемпиона забирался До легендарки не доходил Вот, а на 13-й ратуши сижу атакую раньше просто все абсолютно играли именно этим. Прожимаем способности, закачиваем так красиво по быстренькому эту каточку. До три звезды забрал все-таки, побил рекорд предыдущего союзника, который пытался атаковать на эту базу. И вот так вот, наконец-таки забрал на три звезды. Я просто не неописуемо рад. За это я думаю тебе стоит записать под этим видосом комментарий, поставить лайкосик, подписаться на канал. Ну и жди следующей части. Всем удачи, всем пока-пока.